Сегодня в нашем пробеге мы посмотрим на игру Evolve Stage 2. Эм, игра в стиме бесплатная. Теперь Раньше игра называлась просто Evolve, но теперь добав... До... к ней добавили Stage 2, и она стала бесплатной. Сетевая, мультиплеерная, если быть точнее, игра. Тренинг я проходить не буду, потому что... Я его уже прошел, собственно, но не на запись, э, поэтому давайте сразу поиграем в матче. Э, я думаю вам показать матч за охотника, матч за хищника, но как получится. Да, вот я уже до третьего уровня прокачался, э, потому что, ну, я прошел обучение, собственно. Здесь предпочитают медик, поддержку, штурмовик и трапера. Кажется, если я не ошибаюсь, мне сейчас... Как это? Слово-то. Монстры дадут. Да, монстры дадут. Ох, это будет плохо. Нет, нет, посмотрите-ка. Мне дали трапера, да. Есть э, эйб, только... Я могу играть только за Эйба. У него обрез, замедляющие гранаты, дротик слежения и планетный сканер. Эм, Траппер это такой класс персонажа, который... Ну, нет. Эм, который отслеживает... Эм, монстра. Монстра, да. Он отслеживает монстра. А монстр у нас... Какой монстр? Какой у нас монстр? Монстр. Скажите, мне, эй. Какой же монстр? А монстр у нас обычный Голиаф. Да, да, да. Ну, что-то мне подсказывает, что я сейчас буду ложать. Конкретно ложать. Потому что я. обучение там -то только штурмовик или монстр а не было вот этого поддержки трапера и медика, поэтому я сейчас буду разбираться вместе с вами, что это за персонаж, что он делает, какие его силы и так далее. Да. Новая функция Серебряные ключи. Они даются за проледение испытаний, повышение уровня. Вот э, дрочек, дрочек, эй, дротик, слежение. Если всадить в монстра, дротик слежения и ваш отряд в течение. Знаете, мне не нравится то, что тут быстро так меняется все. Я даже не успеваю прочитать. Притом, вообще ничего не успеваю. А там аж четыре. Четыре. у нас ожидание игроков. Главное, чтобы никто из нашей команды не вышел и не оказался в итоге ботом. Потому что боты довольно... Ну, их легко убить довольно, если монстром играть. Потому что, ну, собственно, их устанавливает на средний уровень сложности. А средний уровень сложности это очень даже нормально так убиваются. В отличие от настоящих игроков, боты не так сильно уворачиваются, например. Не так часто, если быть точнее. Ну и многое другое. Стреляют они только тогда, когда видят, что могут попасть в уязвимую точку. В основном так стреляют. Потому что я ни разу еще не видел, чтобы бот, компьютер, сам как игрок также стрелял вот. Просто пока не закончится пули Нет, такого я еще не видел. И, наверное, не увижу никогда в плане, что за этот пробег... Может быть может быть потом через несколько лет э, будут развивать да вот Галиев против охотников да вот они мы охотники ну и там я да эй, эй Хайд! да пакет говорит ты должен ему 50 кусков черт ты прав слушай когда вернемся напомним где ладно конечно кажется он типа Боялся тебя просить. Ему нечего бояться. Он же раздел меня, блин. Урок обошелся мне в 50 кусков. Какой урок? Не играй в карты с роботом. А -а -а -а. <звы> Клево. <звы> Клево. <звы> Клевые вот эти фразочки. Мне прям нравятся. В начале матча. Они наверняка каждый раз разные. И нас высадили. Так, где монстр? Да, следы монстра. Обнаружены следы монстра. Так, сюда. А, смотрим. Я вижу еще следы монстра. <связать> О! <Дерьмо! Ненавижу! связать> О! Вы представляете? Стреление меня сейчас для всех! Только что съели. Блин! Я как -то не знаю просто, кто... Блин, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, это блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, карта. Что-то мне подсказывает, что Наш монстр вот здесь А, это у вас территория Ладно Мнимая открытая карта Я думал, больше Ну ладно Здесь есть птица Но пока что монстра не видно Он направлялся туда вот здесь. Здесь я вскарабкался, да? Наверняка. Да, ага. Ну ладно. Кажется, они нашли монстров, пока я здесь ходил. Ну ладно, давайте я включу. Сканер, может, найдут? Ну, я сомневаюсь в этом. Вы нашли монстра или нет? Скажите мне. вы его нашли или нет кажется это песчаный жук песчаный жук песчаный жук это хреново планеты очень забавно так. эти растения главная боль эти растения реально головная боль Токсическая граната. Ага, прикольно. Шит не работает! Главное, чтобы монстр уже не был второго уровня. <соединяем> И сейчас, мне кажется, нас это подстрелят. Ну... <соединяем> <соединяем> не подстрелят, а монстр... Во! Монстр уровень 2 вы уже! Беремся, вы вы представляете их! Он заставит меня выпрыгивать из кровати! Бум! Где ты монстр? Вот он. Нет, это не он. Это не он. Отстерегайтесь от этого растения! Серьезно! Ага все это может быть и хищные но не настолько не настолько-то они и хищные э -э так так так так так так вот это не монстр это, это все равно не монстр же монстр, ну монстр! Не умирать в этом долбанном моче! А мы его до сих пор еще не видели, вот как так-то? А? Ну вот. Ой -ой -ой. Ой -ой -ой. Буде отправлять. Да. Да. Да. Мы нашли. Мы нашли улучшение. Я могу исцелить где монстр? вас все! Все монстры! <звук> я как разведчик должен его найти. Это моя главная миссия. Но <звук> что-то, мне кажется, я не справляюсь. совсем не справляешься вот что мне кажется да. и заметил монстр еще не задел птиц ни разу только вот кто-то его бьет кто? неужели вы нашли монстра всего лишь туша которую он Исцеляющие съел Исцеляющее копье уничтожено! Ага Ага Ага А где? Где монстр? Ребят, ну вы понимаете Вот нет его здесь А вот и редкий зверь Редкий зверь? Это хорошо! Редкий зверь нам нужен. Да. Редкий зверь нам нужен. А еще что-то мне кажется, что... Мы зря, собственно. Здесь вот так вот ходим, ищем кого-то. Потому что... Ну, мне кажется, он тупо не выйдет. Голиаф там! Да? Голиаф! Наконец-то. Так, мы нашли его, мы его поймали. А где живые дрочки готовы? Где ты? Где ты? Я его не вижу. ребята, живите его. Я Камень! потому что по монстру попадал. Ну срочно, давайте! Реле атаковано! Мы не должны ему давать атаковать реле. Щит реле на максимуме. Вс. Bit-up Всё. Охотники победили. Е Ей. Да, охотники победили. Да. Мы молодцы. Мы молодцы. Так, посмотрим. Уровень третий нам дали. Уровень третий. Получил я значок. Заработал я почти 600 серебряных ключей. И продолжаем. Далее. Эм, ну давай, давай. Дальше. Давай. Нет, я хочу теперь. Давай теперь сыграем за поддержку. Эм, ну нет. Вот так, вот так. Не хочу вообще за монстра играть, если честно. Что? Нет. Наоборот. Нет, наоборот. Да, так. Вот так, все. А то ишь мне. Не объяснили? Не объяснили. От 1 до 5. Я думал, 5, там. 5, 4, 3, 2, 1. Вот так как. Но, да. Гады. Ничто не скажешь против них, как бы. Ну, гады, просто гады. Ужас. Микрофон на G активируется. Хорошо, что. На G, они а автоматически. Прям хорошо. А, а я могу использовать какую-то? А, если да. Еще тратится на них? Нет, нет, нет, нет, нет. Ракетчик. Не знаю. Давай, давай, вот это. Здесь что? Нет, ну, ладно, пока ничего. И здесь тоже пока ничего. Итак, ну стандартный набор пока что, да. И у нас игра загрузилась. Теперь остается Загрузить ее как бы это было не звучало, да. Это мы уже читали. Мобильная арена, да. баян Щит ловушка. Так далее. Охота. Это карта. Винзавод? Серьезно? Винзавод? Ну ладно. Пускай будет винзавод. Я, в принципе, не против. Эта карта. Ну, я думаю для проигрыша монстров, в принципе, в самый раз. Да. Ну-ка, вот он, голяв метеор Против охотников. Охотники. Марков, надумаешь оставать после этой колонии еще одну? Дай мне знать. Думаю, это мой последний опыт укращения планет. Вряд ли надумаю. После колонии Стерлинг я совсем потерял интерес. Ты почти не рассказываешь о Стерлинг, но плакат повесил. Нечего рассказывать. Hello, все, что ты прочитал в отчетах, правда. Не то, чтобы я много читал, но все, что там написано, не может быть правдой. Полагаю, так ты намекаешь своему приятелю Хэнку, чтобы он отвалил. Возможно. Поговорим об Ха -ха. этом позже. Да. Игрок отключен. Это вообще хорошо, блин. Против монстров втроем. Ну, естественно, Все работ. это чувствую. Птицы, он там. О, он уже встревожил птиц. Кажется, монстр-то это. Готово. Снова вниз. Монстр-то немного тупой, нет. Хотя кого я обманую, не немного тупой, а тупой реально тупой монстр. Всего нет. Странно. Так, давайте. Давайте искать. Давайте искать. Существо, я вижу его, оно там. Какое существо? Кого не вижу, поле Так где же, где же, где же, где же, где же? Ой-ой-ой. Самое, что ни на есть ненавистное мною здесь, это платоядная флора. Самое, что ни на есть ужасное. Знаете, если бы я знал, что рядом есть монстр, то я бы, пожалуй, как говорится, активировал бы купол, да, вот. Не могу сформулировать мысль просто немного. Не будет. Кому как, кому как. Монстру, например, будет. Я надеюсь, то, что мой монстра все-таки убьем. Мина На всякий случай мину. А тот вдруг? Монстр пройдет рядом. Это он? Нет, это не он. Или монстр это. монстр в ловушке. Это он? Да, это он. Это он с солнцем. Отпался. Попробую экзонировать теперь. Граната пошла. Пропустил. Скоро следующийся. Это то, что от тебя тут. А -а -а, давай. Так, кажется, да? А -а -а. Да, на выше. А я теперь прыгаю на пестот, Его броня уничтожена. Может, да ну давайте, ну. Так, давайте, давайте. Ну ч ⁇ вы, ну, упустили? Исцеляющее поле заряжено. Трапер, блин, вы понимаете? Вот вы понимаете, да? У нас трапер. Реально тупой. Так ты дротики готовы, так ты возьми его и у этого и подстрели. Как мы теперь его будем искать? Монстр Вот он и да Молодец. Иди домой. Сражаться с тобой было бы нечестно. Граната! Вот, молодец, Трайпер. Отмечем! Большое оружие еще заряжается. Готово. Может, дороглобушки? Да, у них Да, давай. поле готово Дебилы! Извиняюсь! Минус один! Вы понимаете? У нас команда раки была, Блин! Я один точил команду, реально. Ой! Да. Ну все, ладно. Не нервничать. Главное не нервничать, как говорится. Я получил еще один значок. Я получил 127 серебряных ключей. И я выхожу из этого, да. Да, я хочу покинуть игру и команда будет распущена. Спасибо, назад. Ну ладно, я думаю, на этом можно завершить наш пробег. Вы посмотрели, что это за игра. Вы, я думаю, поняли, как в нее играют и какой в нее принцип. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки подписываться на мой канал и комментировать мои видео. Спасибо.